Можно ли делиться своими планами? Можно ли делиться своей целью? Можно ли делиться тем, что мы делаем прямо сейчас? Здесь почему-то очень хочется сразу вернуться к истории дизайна человека, если вы знакомы с этой темой, особенно приветствую всех манифесторов, их ключевая боль в том, что когда от них ожидают определенных поступков, они делают совершенно другие неожиданные вещи, из-за чего имеют огромное количество неприятностей в своей жизни. То есть они не слушаются, делают как они хотят, ни с кем не делятся своим планом и в итоге очень много и очень жестко в жизни огребают. Если вы ничего не знаете о дизайне человека, то это не принципиальный вопрос. Что значит делиться планами? очень часто мы э, вовлекаем людей в свои планы наши сотрудники наши близкие наши друзья какое-то окружение когда мы делимся планами манифестируем провозглашаем сообщаем людям о том куда мы собственно говоря идем и в этот момент кто-то из людей рядом с нами э, возможно увидит эту идею для себя интересную и говорит о, я тоже хочу то пойти о давай пойдем туда вместе поэтому вопрос не стоит можно ли делиться планами вопрос всегда стоит как эффективно делиться своими планами так, чтобы эти планы усиливались, эти планы развивались. А в связи с чем такой вопрос? Потому что иногда мы рассказываем о своем плане: я решила начать новый бизнес, я решила войти вот в этот стартап, я решила сделать действие. И мое привычное, токсичное окружение говорит: Ты что? А зачем тебе это надо? Перестань. Это какая? Давай покушай. Ты, наверное, не выспалась. Что-то с тобой происходит. Может, заболела? Температура? Это же ужасный план. И, и в этот момент такое внутреннее, как раз э, любовь к страданию. Да, плохой план. Надо бросить его. Хорошо, не буду исследовать этому плану. Одному, второму, третьему. Потом проходят годы. Ты оглядываешься назад. И находишь причину, ты говоришь, вот, а все из-за того, что я делился планами. Если бы я планами не делился, я бы кем-то стал, я бы куда-то пришел, я бы чего-то достиг. А я делился планами, ничего не случилось. Ничего не случилось не по этой причине. Не потому что мы поделились планами, а потому что мы выбрали не следовать своим планам.